Всем привет сам Макс Риск, просто вписывайте, она уже добавлена в ну, Play Market. даже не ну, знал, что она ну, будет раньше, но она вышла, смотрите, значит, ну, особняк, в принципе, особняк на автомате скачалась, вау, я даже не нажал, мы раньше с вами зарегистрировались, Вроде бы я тут с вами, вроде бы я смотрю, с вами не помню, вроде бы не вот флот картинку, это мало добавить, по-моему, оттуда не добавить вон. Да, ну что, в эти описания читай, 5 миллионов скачиваний, и я на автомате скачаю, потому что это тот разработчик, где нужно вас скачивать, потому что я вам покажу потом. Игра онлайн с, друзь с друзьями, бесплатно, используй дедукцию и найдите убийцу всем с плюсом. Да, пока не 7 с плюсом. Да, Загружается перед ролика. Рекомендую Mobile of Alpha Max риск Он старые стримы показал скрытых роликах. В общем-то, под любым роликом, например, для мне ролик понравился, я тут лукус поставил. Также под этим лукус ставьте. С закруглением, да, есть социальные ссылки, только тут у нас их нету. А в, на этом канале, думаю, я буду специальный сык на Discord, TikTok, Лайк канал. Э, вот, значит, если не выложить то есть запасные. Вот Специально по большему счету больше. Ну что же, давайте тестировать. нашей стороны. В котором изучили. Так, тут это то еще. 120. Э, 200 тысяч отзывов. 5 от не него знание Номер 3 action то бесплатно. Уже номер три Вы представляете? Уже номер три Вау, еще Браул Старс вышел новый. Давайте обновим. Уже один год не подарил Да, кстати, Брауз Старс, когда вы? У вас новый конкурент. Так, это у нас кто лисит? Лис, да, лис. Это фон оранжевый из который себя хочет. И кого-то. Что, что то Не знаю такое так видно что тут немножко по мегабайту нормально окей okay, давай почитаем отзыв ой ой, слушайте тут уже ставит там не 5 плюсом а уже 4 во-первых выключайте голосовой чат мне его снова включают слушайте тут у нас еще не доработка да мы сюда скачиваться даже мы куда сейчас наверх пойдем о, о предложение какое предложение нет нет нет, нет, нет. остановите удалить давай удалим я передумал в общем да, заходи слышите так это слишком много. вот это единственное со мной уже назад вот, установлено вроде бы Бек а не продолжение продвинутельную регистрацию. Так, стоп, она же скачалась. он вас сначала снова нажмем, потом второй раз. Кстати, 20 чаш нажмем атаку, нужны сюда вот. далось скачать приложение. Вот оно, кстати. А, да, кстати, ну вышло. Зуби. Да мы там не заходим, мы же сам начали. Давай обновим. А тут нас? Почему вы не отвечаете? не слагает. Но... Думаю, что в той игре новая будет лучше. Не будет облагать. Разработчики не ответят. 5 с плюсом. Это здесь. Сколько у нас тут? 50 на скачивание почти миллион отзывов. А там 200 тысяч. То есть у них фанаты по большему счету больше, чем выросли, выросли фанаты Подоставят отзыв. скачивание то я думаю, не важно. Есть раз больше. А тут... тысяч. 4. 4 раза. Тут 4 раза. Тут Пошли играть в конце, ну, в следующую серию. Парочка во время игры, обычная, обычная, фон носа, нас то волосы разрешите доступный к говорят, что я не для волосовой чата, в игре, снег, а, обязательно нужно доступ к микрофону. Пропускаем. Не удалось включиться к микрофону. Большинство включится скачивание. Работа над установлением проблем. И надается на вашему терпению Пожалуйста, попробуйте еще раз. Завтра. Ага но игра доступна. Мы уже показывали в прошлом ролике. Можете посмотреть. Ссылочка, думаю, в описании. ссылочка на описание. Давай разрешим теперь. Ага. это ее в секвере. Ладно. как насчет... Ну да, можно еще стролик роликом по стр... принципу, по будет мне нюансы, когда будет убивать. Посмотрим, как у другие сейчас. А еще завтра. Да, кстати, тоже рекомендую канал Монстриск. Кстати, кто не знал, то мы, ну, я пробую только создать игру в Роблоксе. Можете тоже оценить вам показать где ее можно идти да, вот такая вот ошибочка и покажу конечно же где ее можно тоже типа того официально скачать что вы -то тоже знали конечно ага. вот, в этом данном ролике зуба покажу как скачать игру так, и Roblox игра. Можно нажать здесь вроде бы. Тут ну, отображается моя игра в Roblox, да. Она тут есть. Можете оценить. И топает два лайка. Блин, один лайк, давайте оцените, э, Да, потом можно за геймплейчить. А пока мы пробуем, мы же посмотрим у других, как там у них дела. Хоть хоть, хоть скачалось. Что скажи? Будет скачалось, я думаю сразу бах будет игра топчик, а, точнее сразу Не, а, значит что неужели до конца июня? Принципе, осталось еще немного. то давай у тебя посмотрим. И как ты ее скачал? Можешь сказать? Может быть. А, с другой стороны, да. Не сначала можно ее скачать, но на андроиде можно было скачать. режим сейчас включу режим да еще перец возможно вдруг сработает бах нет нужно просто встревать из-за того что столько успевает сразу выбилась игра так сейчас нажму на режим нажим, нажим, нажим. вау пазл тут надо слушать на самый тяжелый еще вау новая анимация слушайте это, наверное, капец. Сейчас, сейчас, сейчас, видео, вот. Слушайте, там, наверное, что-то, ну, Вроде бы лагая, да? В общем-то, через пару секунд что будет. Кстати, видите, сейчас внизу. Вот я еще не настроил. Вот внизу, вроде, мышка показывается. Вот этот вот секундомер. Антикомплект. Кс. не знаю что это значит повторяется обратно отчет слушайте, это что новое? все в коронавирусе <с iphone> все бабах вау это что-то новое вот-вот что награда получаем слева именно за что-то за каждый день например. В принципе. Справа, угу. кстати можно включить кто не знал вот можно ее отключить но говорят что в комментах не работает но звук можно отключить а голоска идет не все включают вот такая проблема ну, она не такая Давай сейчас вплоть допустим И... точно вспомнил на привишке была. Ух ты, это новый скин. Ну, картиночка раньше и там один код вот новая и еще у нас просто прям даже такую легкую коррекцию в помощи изи а сзади у нас пиши кто такой. Конечно же, это брюс. Ну, Вау. Вот Что да. Скин на он видел. А тоже видел скин новую новая картиночка вроде бы мы такую знаем да видно. тут нас тоже это вроде бы дома это не точно так кто это такой а пианино дома что это такое? А кто это такой вот, вот реально во второй раз пытается не так уж много добавили только вот два раза разный так ту картиночку картиночку новую респект респект делал ну, в общем-то. Там что не там динамит. Это спасти нужно, ну, вроде понятно. Раньше такой не ауролин. Так, нажать функций сначала 1, 2, 3, 4, 5. Чтоб тоже выйдет. Ага. Может быть, я стану еще быстрым. Когда игра выйдет. Она уже выходит. Сейчас отшивочки. Ух ты! Ой, стоп, стой, я, я это не помню Это новый, это новый блюд стоп, Раньше было по-другому стоп, стоп, стоп, стоп, было. стоп, было стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Так вот, реально Просто стоп, стоп, стоп, стоп, Вроде бы друзья, вроде бы все. Не, ну если маленькая анимация, ну если прям хочется, то в принципе можно. О, слушайте, дуридинскин. Чтобы тебя он был играл. Бах! выгоняют. Ну, персонажа. Пламинку? Точно пламинку. анимация. И один победитель. Бэки, блин, а... Все, как-то. Всем за просмотр. С вами Макс Риск. Всем удачи и пока.